Я говорю, Машу лучше снимать. А Я тоже молодой человек А я все равно буду через редактор это все склеивать, потому что у меня уже кусочков несколько вот получилось. Сразу снимает, да? Нет? Нет. До тех пор, пока батарейка не сядет и память не кончится, можно он снимать. Нет, и я паузу. не на паузу ставлю, я каждый раз, когда я нажимаю на паузу, он... Ну, Создает новый. создает новый, да. Новый, это нормально. То есть в один он сам не объединяет, а к тому, что потом я это сделаю. Потом. Я тут уже уходил. Ну сегодня. времени сегодня. Когда сразу снимаешь, ну, как бы застрял, да, там, 30, там 10 минут, например, расстановил. И эти 10 минут, либо как бы, вставляешь, например, либо убираешь. Это да. наиболее быстрый способ получается. Кстати, вчера... Ну, мы, в принципе, можем это опять же созвониться и дистанционно подредактировать это видео. В моем компьютере. С с и и Ярослава, куда кольца и пошли, Папочку с, с собой берете, конечки, с собой берете. Гости, Ярослава и Марии, проходите, пожалуйста, в зеленый хор. Молодых к вам присоединятся. Да. А, телефон возьмите, что будет. Что? Зеленый что? холл. А, куда нас поставили? С сюда. сюда <связываем> поставили? Ну давай, скажи пару слов. Дорогая Машечка, дорогой дядя, поздравляем вас с гос госочетанием. Желаем вам ну, счастья, гордви. Всегда у вас было долго солнечное, полное чаши. Да, были через два года, много-много детей. <связывающие> Скажешь, конечно, чтобы они через двойню раз разронивать. Пой... Ну, и двойню, почему? А, двойню, через, да. через год еще раз двойню, через год еще раз двойню. Ну, самое я главное, теперь... чтобы мы друг друга понимали. Вот это самое главное, это семейные жизни. Теперь залазим на табуреточку и рассказываем который ты получила. Динамичный